Тоже в отношении Дональда Трампа, американские спецслужбы настроены воинственно. В СМИ появляется все больше и больше информации о президенте США и его команде со ссылкой на анонимные источники в разведсообществе. После очередной утечки газета New York Times объявила, что некоторые члены команды Трампа перед выборами контактировали с российской разведкой. В той же статье, впрочем, сделана не слишком приметная оговорка. Неназванные источники говорят, что не видели доказательств сотрудничества между людьми из лагеря Трампа и российскими официальными лиц. Так или иначе, статья породила множество измышлений, особенно в свете недавних сообщений о разговорах между послом России в США и Майклом Флинном, теперь уже бывшим советником американского президента по национальной безопасности. Трамп назвал действия людей, раскрывающих секретные сведения, преступными и обвинил спецслужбы во вмешательстве во внутреннюю политику. Утечку информации из разведывательных служб – это преступление. Началось все это задолго до меня, но сейчас приобрело по-настоящему широкий размах. Это реакция на то разгромное поражение, которое демократы потерпели. С Дональд Трамп критиковал разведсообщество США еще до своего избрания. Поступил он так и в новом сообщении в Твиттере. Похоже, Трамп и его команда считают, что спецслужбы уже длительное время пытаются подорвать его позиции. В таком случае отставку Флина можно назвать их первой победой. Противники Трампа приветствуют утечки информации и, кажется, стараются не замечать того, что разглашение секретных сведений по американским законам является преступлением. Бросается в глаза и явная непоследовательность. Некоторые критики действующего президента были далеко не В восторге от утечек информации при бараке Аба, вспомните их отношение к Эдварду Сноудену, Брэдли Мэннингу и Джулиану Асанжу, американская оппозиция совершенно иначе подходит к разглашению разведкой сведений о Трампе и его команде. А в январе этого года лидер фракции демократов в Сенате Чак Шумер даже выдал зловещее предупреждение о Трампе и его попытках взяться за рыцарей плаща и кинжала. Если ты бросишь вызов разведсообществу, у него будет тысяча способов тебе за это отплатить. Так что даже Трампу, как крепкому и прагматичному бизнесмену, но такое предприятие не по уму. Сейчас, когда почти ни дня не проходит без очередной утечки информации о руководстве США в прессу, это заявление Шумера звучит как пророчество. Американские спецслужбы скрывают от президента Трампа конфиденциальный разведданный. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. По информации журналистов, в ряде случаев сотрудники спецслужб не сообщали американскому лидеру о данных, которые были получены от особых источников. Среди этих документов, в частности, могла быть информация о том, как ведется слежка за иностранными государствами. Ранее неназванные американские чиновники обвинили членов президентской кампании Трампа в связях с Россией. Речь идет о контактах, которые якобы поддерживались с высокопоставленными сотрудниками разведки. Сам Дональд Трамп назвал утечки в СМИ о связях с российскими спецслужбами преступлением. Американские СМИ сообщают, что ФБР отказала Белому дому в просьбе опровергнуть недавние публикации о предполагаемых связях команды Дональда Трампа с российской разведкой. Утверждения об их наличии целиком и полностью основаны на словах неких неназванных официальных лиц. ФБР воздержалась от комментариев. Согласно публикации Нью-Йорк Таймс, которая касалась просьбы Белого дома, помощники Трампа, включая главу его предвыборного штаба, во время кампании контактировали с представителями российской разведки. Эти предположения, опять же, были основаны на информации из анонимных источников, которые не уточнили, был ли сам Дональд Трамп вовлечен в якобы происходившее общение с российскими агентами. Однако после публикации этой статьи глава аппарата Белого дома заявил, что представленные в ней факты уже отрицают на самых высоких уровнях разведсообщества США. Эти обвинения по сути напоминают госизмену. Высшее руководство разведсообщества убедило меня, что они не только значительно преувеличены, но и ошибочны. Желание ФБР оградиться от этой истории вокруг предполагаемых связей Трампа с Россией вовсе не удивительно. Со стороны ведомства очень мудро не давать никаких комментариев. Его сотрудники хотят оставаться в глазах людей, беспристрастными профессионалами и честно проводить расследования. А принимать участие в борьбе между прессой и Белым домом просто контрпродуктивно. В СМИ сейчас можно встретить множество преувеличений и фальшивок. Трамп правильно заметил, что фейковые новости действительно публикуются, и это доказано. Общественности в этом плане не очень повезло. Просто не знаешь, чему верить. Обычно госслужащие следуют принципу «язык твой враг твой». Но это не помешало кому-то в администрации Трампа передать СМИ закрытую информацию. Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флин подал в отставку после утечки сведений о его телефонном разговоре с послом России в Вашингтоне. Трамп прокомментировал ситуацию в Твиттере. Главный вопрос, почему в администрации происходит столько утечек? Они будут продолжаться и когда я буду заниматься решением проблемы Северной Кореи и другими важными делами? Основания для беспокойства, несомненно, присутствуют. Ранее были обнародованы стенограммы разговоров Трампа с мировыми лидерами. СМИ с нетерпением ждут подобных утечек, а информаторов провозглашают чуть ли не героями. Например, выходящая в Вашингтоне газета «Хилл» назвала их даже не разоблачителями, а тайными воинами. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что администрация намеревается провести внутреннее расследование с целью выявления каналов утечки информации. Публикация сведений, полученных в результате некоторых утечек, несомненно, нарушает множество протоколов и законов. Трамп подозревает, что источниками утечки могли стать члены прошлой администрации США, которые до сих пор занимают свои посты. СМИ, и не только они, крайне заинтересованы в провале или, по крайней мере, в просчете Трампа. Полагаю, своими действиями они хотят лишить его всех шансов на успех, когда он будет просить американцев пойти на некий непростой шаг в интересах внешней политики США. У администрации Трампа и без того напряженные отношения со многими из ведущих западных СМИ. Более чем нежелательная утечка, не предназначенной для широкой публики информации, возмутила новую команду Белого дома. И теперь она спешит найти виновных.